Здравствуйте, уважаемые друзья, художники-любители. Надеюсь, это видео будет интересным, а может кому-то и полезным. Увидите новый эксперимент по теории одной краски. Услышите про мои ошибки, которые вы при написании уже не повторите. Но сначала я разберу, важна ли копия с картины профессионала для развития художника-любителя. Скажу сразу, важна. Но как к ней подойти, зависит только от индивидуального восприятия. Итак. Для тех, кто смотрел видео Нотерморт Геббер Тот в центральной композиции, в которой находится большая тыква, тот в курсе, как я его писал. Но в данной ситуации, меня затронул вопрос не как писать, а вопрос из одного моих подписчиков. Почему существует очень похожая картина и типа, кто из них вор? Когда сравнивал две этих картины, я действительно увидел следующее. Композиция одна и та же. Различия лишь в центральном предмете. У одного виноград, у другого тыква. Расположение, форма листьев, скатерть и тому подобное, почти один в один. Но оба эти произведения, как ни странно, являются мировыми шедеврами. Так кто из них своровал идею? Если рассуждать логически, конечно тот, кто писал картину позже. Два художника. Первый из них это Вильям Ванельст. Э, 1627-1683 года жизни. Второй, Габр тот Почти наш современник, родившийся в 1950 году. Так кто из них своровал идею? Я скажу так, никто. Не все профессиональные певцы, могут сочинять и петь свои произведения. Также не все профессиональные художники, могут придумать или составить свой оригинальный сюжет. Вот и приходится иногда, особенно художникам-любителям, особенно на порах своего обучения живописи, заимствовать композицию у профессионалов. Для меня это не означает воровство, если у художника получилась музыка, ну если не лучше, то и не хуже. Согласитесь, что у на натюрморт того же содержания получился не хуже. Да, в своей манере письма, но не хуже. Так вот, кто смотрел мое видео по написанию на натюрморта Гебертодт, то в курсе, как я справлялся с этой задачей. В принципе, без особых затрат и на его воспроизведение. Подмалевок марсом оранжевым, наложение цветного подмалевка и элементарная прописка цветная. Вроде все так просто. Думал также напишу натюрморт Вильяма Ван Эльста. Но когда я стал разбирать его полотно, то пришел к выводу. А на терморт то его написан в другой манере. А именно, у него фон абсолютно темный, в простонародье черный. Как добиться черного цвета фона? Этот вопрос у меня встал во главе. Я, я решился попробовать повторить это на терморт, но в какой технике, пока не знал. Теперь о красках. Как написать, такой глубокий темный фон, почти черный? Рассуждаю. Если взять темную или самую черную краску, что получится? Черная матовая поверхность. Но, даже смотря на фон, не очень качественной репродукции. Фон у нее, кстати, засвечен в левой части. Получается, что он не черный, а очень темный и глубокий но не черный. Как написать такой глубокий темный фон? Повторюсь, глубокий темный, но не черный. Как-то я слышал у одного из коллег такое высказывание, что чем больше лессировка в живописи, тем лучше. Пожалуй, соглашусь с его высказыванием, но до определенной меры. Например, с моим опытом, я понял, что для глубины теней, можно использовать много лессировочных слоев, а вот для светлых участков композиции, не более одного-двух. И то в качестве цветного подкраса. Объясняю. Только прозрачная краска имеет свой диапазон цвета. Я говорю о масляных красках. От светлого к темному. Прозрачная краска, ну, например, индийская желтая. Непрозрачная краска это кадмий желтый. Неважно, желтый средний, светлый, лимонный и тому подобное. Короче, все кадмии. Покажу пример на желтых прозрачных и непрозрачных красках. Кадмий желтый светлый и индийская желтая. Итак, кадмий желтый светлый, имеет мутную основу. Это если, допустим, мел растворить в воде, то вода станет мутная. Смотрите, если кадмием желтым покрасить рисунок, то он закрасит его полностью, в пастозном наложении, то есть в толстеньком слое. И лишь не закрасить его при условии, если разбавлять кадмий очень жидко, ну например, в масляных красках маслом. Но все равно, он даст свою мутность, как побелка. Короче, рисунок не будет четко просматриваемый. Непрозрачная краска как таковая не имеет диапазона светлоты и темноты. Она что в тонком слое, что в толстом, будет иметь только свой цвет. В данном примере желтый, ярко-желтый. А вот если прозрачной желтой краской, например, индийской желтой, покрасить тот же рисунок, то смотрите, при тонком нанесении на светлом участке она становится ярко-желтой. Даже могу выразиться сочной, глубокой, но не яркой, как кадмий Чем толще слой прозрачной краски накладывается, тем темнее, насыщеннее становится цвет, пока не перейдет в коричневатый оттенок, в данном случае индийское желтое. Видите, даже желтое может стать коричневой. Это только в прозрачных красках. Наглядный пример я приведу в фотошопе. Чтобы не красить 100 слоев краски, ожидая просушки каждого, нарисован рисунок в темно-сером цвете. Поверх него накладывается несколько слоев желтой прозрачной краски. Чем больше слоев этой краски накладывается, тем она становится темнее и уходит почти в коричневый, то есть в темной. Чувствуйте, какой широкий диапазон у прозрачной, даже светлой краски. Самый светлый цвет у цветных красок это желтый. Светлее его только белило. Я уже показывал в одном из своих видео э, голландский пейзаж по моему в современном исполнении. Что в градациях серого, то есть обесцвеченного цвета, желтая самая светлая краска относительно, краска, относительно красной и синей. Так вот, только у прозрачных красок, существует их диапазон от светлого к темному. У непрозрачных, такого диапазона нет, ну если только не разбавлять их жидко и не накладывать на какую-либо цветную основу. Кадми желтый, что в тонком слое, что в толстом, останется все равно желтым. Прозрачная желтая только на белой основе будет яркой и желтой. На темной она приглушится, а на одной из цветных подложек просто изменит цвет. Например, если нанести прозрачную индийскую желтую краску на голубую подложку, то получится зеленый оттенок. Чтобы получить зеленый цвет на палитре с непрозрачной желтой, нужно смешать желтую краску с синей. Вот где надо почувствовать разницу между наложением краски одной поверх другой, и смешиванием этих красок на палитре. Ладно, чтобы было понятнее, и чтобы не запутаться, я покажу на практике, как можно писать почти тот же натюрморт, который я писал ранее, смотрите видео натюрморт Габр но совсем в другом ключе написания. А именно, я прошел относительно сложный путь, который в итоге оказался очень простым. Но именно в итоге, после анализа проделанной работы. В процессе написания, я не знал, что из этого получится, лишь догадывался. Поэтому, он для меня, вначале казался сложным. Сначала анализ картины, с которой буду писать. И сравнение двух картин, одна из которых, все-таки копия, хоть и в свободном исполнении. Смотрите. Натюрморт Гебр Тот. Кстати, у него не единственная картина, написана на основе этой композиции. Вот еще один из его шедевров. Да какая разница, если у него получалось спеть песню не хуже автора. Но я сравниваю. Именно две очень похожие композиции по построению. У Геберт Тот фон светлее. В правой части композиции, ну, относительно глаз смотрящего, применялись белила для высветления фона. У первоначального автора фон монотонный, почти черный, но не черный, а глубокий. Еще раз Повторюсь, для темных мест или теней действительно можно использовать множество тончайших слоев наложения краски. И чем больше слоев, тем любая, даже светлая краска будет становиться все темнее, темнее, темнее. То есть глубже, ну и а значит глубже, темнее и насыщеннее. Но никогда в тенях при многослойной живописи не должны присутствовать кроющие, то есть мутные краски, белила, кадмия. Кроющие краски имеют свой цвет и яркость от внешнего источника света, а прозрачные от внутреннего отражения, то есть подсвечиваются снизу, от холста или от импримотора определенного цвета. Но эта имприматура должна быть светлее за красов последующих нанесенных на него красок. В этом и состояла моя задача, как нанести множество слоев от светлой до темной краски чтобы фон, а также все теневые места, получились глубокими темными, но не черными. А теперь самое главное. Не ждите раскрытия тайны живописи старинных мастеров. А именно, в моем понимании, не существует никакого секрета, никаких мастеров. Объясняю: Если кто-то скажет, что он знает секрет мастера, значит это уже не секрет. А если это секрет, значит его никто не знает. Чтобы доказать такое умозаключение, я должен показать вам на практике, что же такое секрет или тайна мастера и если она вообще. Сейчас вы увидите процесс написания картины, которая велась вот уже у имеющейся у меня практики, но в основном интуитивно. Но вот путь, по которому я прошел в написании этой картины, если не скажу, расшифровать его художникам-любителям будет невозможно. Ученые смогут разобрать мою картину по физическим, химическим анализам, иску, э, искусствоведы изучат мой жизненный путь и тому подобное. Даже если все так и случится, останется один вопрос. Кому нафиг нужно разбирать мою мазню, кроме меня? Вот я сейчас ее и буду разбирать. Итак, не раскрою секрет, не узнаете. Но я его раскрою. Прежде чем взяться за полноценное написание полотна, я решил попробовать написать его фрагмент в ускоренном темпе, как диктует современное время. Иначе кому нужна картина, которая пишется годами и в итоге ее не купят даже за миллион долларов. Я просто намешал из имеющихся красок палитру оттенков, которые приблизительно перекликались с колерами на картине. Это зеленые, красноватые, рыжие, короче светлые и темные оттенки различных колеров. Начал писать. Первый вопрос, это темная глубина фона, не черная. Конечно, я параллельно залезал во все цвета красок и писал все, что вижу в оригинале. В примерный цвет предметов попадание вроде было, но именно фон становился больше грязным, хотя были использованы самые темные краски в замесе. Это коричневые, синие цвета, уж куда темнее. Блики, как принято в односеансовой живописи, делал чистыми белилами, со растушевкой соседствующей краски. Короче, посмотрите. А в конце этой мазни я сделаю вывод. Вот, подходя к финалу написания этого фрагмента, э, в сравнении с оригиналом, что-то приблизительное по цвету или тону похоже. Именно приблизительно. Конечно, есть одно условие, что все контуры нужно обходить аккуратнее и в итоге пастозно там прописывать детали. И еще. При смешивании всех красок подряд на палитре, в итоге получалось много грязи. И тем более при высыхании, одна краска обязательно перетечет в другую. Закон физики и химии, диффузия называется. Это когда молекулы одного вещества перетекают в другое. Короче, при таком подходе по высыхании картины цвет, который был задуман первоначально, обязательно изменится. Грязь, жухлость участков красочного покрытия и тому подобное. Только не ругайте меня сразу. Может у кого-то не так. У меня всегда так получается. Вот я и помазал картинку. В итоге размазал ее и бросил в печь. Друзья. Продолжение смотрите во второй части фильма. Терморт Вильям Ван Эльст, чернее черного, теория одной краски, но часть вторая. До встречи.